Гарик Харламов, звезда комеди Клав, не боящийся высмеивать и главу государства Владимира Путина. Вот только что такое хорошая шутка он, как ни странно, не знает. А если бы и знал, то не сказал, коллег-комиков на эстраде предостаточно, можно и без работы остаться. Наверное судейство в камеди батле где Гарик услышал однажды монолог-пародию на самого себя, это способ узнать поближе возможных конкурентов, будущих резидентов клуба. Биография юмориста началась в Москве 28 февраля 1980 года. Первые три месяца мальчика звали Андреем, потом Игорем в честь умершего дедушки. Прозвище Гарик он получил тоже в детстве. Отец Гарика после развода переехал в Чикаго, сын по окончании школы отправился за ним и поступил в знаменитую актерскую школу Харент, где преподавал Билли Зейн. В свободное от учебы время Харламов подрабатывал в Макдоналдсе и продавал сотовые телефоны. Через пять лет молодой человек вернулся в Москву. Мать к тому времени вышла замуж. В семье появились двое детей, близнецы Алина и Екатерина. Гарик учился в университете управления, с братом Иваном развлекался тем, что ходил по вагонам метро и рассказывал анекдоты, пел песни под гитару на Арбате. С КВН Харламов познакомился еще в школе. В ВУЗе играл в команде из четырех человек под названием «Шутки в сторону», стал чемпионом Московской лиги, позже выступал за незолотую молодежь и сборную «МАМИ». Идея создания Comedy Club пришла к Артуру Джанибекяну, Ташому Саркисяну и двум Гарикам Мартиросину и Харламову после американских гастролей. Они изучили рынок стендап-камеди и решили, что этот жанр – отличная альтернатива КВН и аншлагу. Первый концерт состоялся в 2003 году. Успех проекта превзошел ожидания, и сейчас шутками и миниатюрами комиков наслаждаются зрители канала ТНТ. Любовь зрителей к Comedy Club, аналитики объясняют тем, что россиянам, уставшим от лакированных аншлагов и народных артистов вроде Евгения Петросяна и Михаила Задорного, захотелось шуток не в бровь, а в глаз. Звучащая со сцены нецензурщина и откровенная пошлость стали неким символом свободы, готовности слышать по ТВ то, что обычно говорят дома на кухне. Даже представление гостей — отдельный аттракцион. Бессменный ведущий Гарик в биографии каждого находит пунктик, над которым можно посмеяться. Бывали случаи, когда собственные импровизации, например, миниатюра «Алфавит», вынуждали артистов ненадолго прерывать выступления. В 2000-х годах в жизнь Харламова вошло кино, сначала в эпизоде сериала «Саша», потом со Светланой Светиковой в главной роли в музыкальной ленте «Подари мне счастье». В ситкоме «Моя прекрасная няня», сделавшем звездой Анастасию Заворотнюк, он предстал в образе репортера желтой газеты», задающего щекотливые вопросы. Затем фильмографию Гарика пополнили трюковая молодежная картина «Тронутые», история о четырех самостоятельных женщинах «Большие девочки», в которой ему досталась роль телеведущего, продюсерский проект Александра Толматского клуба «Прожигающий жизнь золотой молодежи». В «Приключениях солдата Ивана Чонкина» артист промелькнул на втором плане «Верхом на лошади». «Самый лучший фильм», в котором Харламов исполнил сразу три роли, преимущественно ругали, несмотря на приличные кассовые сборы. Юморист и сам признал о грехе картины, но еще не раз вошел в одну и ту же реку, спродюсировал и сыграл в второй и третьей частях ситкома. Первой любовью Гарик называет актрису Светлану Светикову. В момент знакомства девушка была звездой мюзикла Нотр Дам де Пари. В разрыве отношений роль сыграли и родители, которые посчитали, что Харламов — неподходящая партия для дочери. Хотя шоумен говорил, что виновата работа, которая всегда занимает первое место. Первая официальная жена Юлия Лещенко работала администратором ночного клуба, где и произошла встреча. В 2013-м супруги развелись. Причина — роман не самого спортивного юмориста с миниатюрной актрисой Кристиной Асмус. У поклонников пары эта новость вызвала резонанс. Женщины встали на сторону Юли, а астму споливали грязью. Прояснил ситуацию сам Гарик. Мужчине надоели нападки на любимую, и он открыто сообщил, что оформляет развод, а живет на съемной квартире. С первого раза расстаться с Юлией не удалось. Харламов получил заветные бумаги, но Лещенко вовремя подала иск об аннулировании, который суд удовлетворил. Масло в огонь подлило известие что Шоу шоумен успел узаконить отношения с Кристиной. А после решения суда вышло так, что Оуэн стал двоеженцем и брак с Асмус недействителен. Окончательно ситуация разрешилась, когда актриса была на последних месяцах беременности. В январе 2014 Гарик и Кристина стали родителями дочери Анастасии. С и появлением комик изменился, уже не хочет пускаться, как раньше во все тяжкие. Мама Настя шутит, что ребенок должен как можно позднее узнать, где работает отец. О подробностях личной жизни Гарик и Кристина не распространялись. Неизвестно даже, когда точно пара сходила в ЗАГС за штампом в паспортах. Супруги не носили обручальные кольца, объясняя, что без них удобнее. Асмус к тому же свое потеряла, а у Харламова аллергия на металлы. Это едва ли не главная причина, почему СМИ периодически разводят влюбленных. К сожалению, летом 2020 года стало известно, что Гарик и Кристина решили развестись. В инстаграмах Харламова и Асмус одновременно появились заявления о распаде пары. Бывшие супруги подчеркнули, что причиной расставания стала не самоизоляция, введенная из-за пандемии коронавируса, и не скандал, разразившийся ранее из-за откровенной сцены с участием Асмус в фильме «Текст».